Друзья, привет! Сегодня в своем видео мы с вами поговорим о начертании в Word. То есть э, полужирный, курсив и подчеркнутый. Что это такое? Э, бывает, что вот у нас текст открыт, да, напечатанный. И нам необходимо выделить с вами какое-либо слово, чтобы подчеркнуть, чтобы оно отображалось и прям просто бросалось в глаза. Ну, допустим, возьмем красавица Елена. Для таких случаев у нас есть вот такие кнопочки, находятся. «Ж» – это полужирный, ну, все его называют жирный. «К» – это курсив наклонный, и «Ч» – это подчеркнутый. Как это применить? Допустим, нам необходимо выделить красавица Элен, чтобы бросалась у нас в глаза. Нажимаем, выделяем слово, нажимаем «Ж». Видите, у нас выделилось Слово «Красавица Элен». Также можно прибавить размерчик, либо можно еще и подчеркнуть. Их также можно совместно использовать. Вот И, соответственно, в тексте у нас сейчас бросаются слова «Красавица Элен». Также мы с вами можем э, текст подкрасить любым цветом. Допустим, красный. Видите? «Красавица Элен» стал красным. Нажимаем на стрелочку, выбираем любой цвет синий и также он изменяется либо мы просто можем сделать допустим черный как обычно да, убрать и выделить это слово желтым к примеру выделяем слово красавица лен нажимаем желтый и у нас выделяется как бы маркером ребят если понравилось это видео обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.